Доброго времени суток, уважаемые зрители, на связи Артур и в данном видео речь у нас пойдет о проекте под названием Суперкопилка. А именно я хочу заказать выплату и продемонстрировать вам, что данный проект платит, выполняет свои обязательства и кстати уже на протяжении 6 лет. Было время, что я как-то забрасывал данный проект, просто как-то переходил на высокодоходные проекты, различные фасты, грубо говоря, распылялся, искал быстрые деньги, быстрый заработок. А этот проект все работает, да работает. Периодически захожу, там вывожу то реферальные, то еще что-то. И вот буквально не так давно принял решение здесь потихонечку наращивать свой вклад, развиваться и понимаю грубо говоря, с каждым днем, да, что действительно перспективная тема, что здесь реально можно построить структуру в этот проект, там, не боязно звать своих знакомых, друзей, рефералов и так далее, потому что сейчас вот куча фастов выходят в интернете, которые обещают там 100% за сутки плюс 20% за сутки. Там ты просто растеряешь свою структуру, они... Просто теряют деньги, потому что работают, там, некоторые круга не отрабатывают, очень плохая репутация. На эту тему можно говорить достаточно много. И вот проект, который действительно показывает хорошую динамику развития, платит, куча отзывов. И что самое главное, что сюда инвестируют огромные деньги. Можно смотреть в первую очередь да, на статистику, то что нам показывает администрация, а можно смотреть на видео отзывы. Заходим на тот же самый YouTube, вбиваем в поиски «Суперкопилка», там отзывы, выплаты, обзоры и так далее. Просто услышать мнение других людей и как они показывают, как приходят деньги на свой кошелек. Собственно, это будет и в моем видео. Да, сумма будет небольшая, там долларов 80, но снова-таки есть, Вот буквально полчаса назад смотрел видео, там где человек выходит уже на доход в 2000 долларов еженедельно. То есть к чему я все это веду? К тому, что действительно проект привлекает огромные инвестиции и вот выплаты в неделю. То есть проект каждую неделю за 7 дней выплачивает 2000 в неделю. И таких отзывов реально много. К чему все это? К тому, что проекту доверяют, инвестируют огромные суммы, как по мне. И вот выплаты там практически в 300 тысяч долларов. За неделю, то есть за 7 дней, проект выплачивает 300 тысяч в среднем долларов. Это просто сумасшедшие суммы. Работает 328 недели, участников 178 тысяч. На самом деле, если подумать, 178 тысяч это не такая уж и большая сумма, сколько людей на планете. И вот проект потихонечку развивается, а у них там появляются сотрудники, все больше и больше, людей рассказывают друг другу. Просто тут работает Сарафанное радио Рассказали, что вот смотри, я инвестировал Там 100 долларов, вывел там, к примеру, 150 Ага, да, я зайду попробую И вот так вот Друг другу рассказывают И проект реально на сарафанном радио Очень-очень хорошо развивается а Все почему? Потому что есть Партнерская программа Она сколько здесь? 3, 6, 7, 8 уровней За первый получаем 10% то есть, если вы пригласили человека, он вложил 100 долларов, вам проект начисляет 10 долларов бонусом. А так вот он распределяет за то, что вы популяризируете проект, развиваете его. И что вообще по депозитам, что вы вообще здесь можете заработать. Есть три варианта развития событий. Какое из направлений выбрать, в первую очередь, зависит от вашего финансового положения. От того, какой суммы вы распоряжаетесь, сколько можете инвестировать в тот или иной проект. А в целом, я вам рекомендую вообще диверсифицировать инвестиции. То есть, не доверяться там только суперкопилке и молиться на нее, что вот это то самое чудо, которое меня там озолотит. Нет, лучше всего диверсифицировать. И вот там... Есть определенная сумма, вы готовы инвестировать. Что вам нужно сделать, это определиться с вариантом. Есть это цели, первый, второй, депозиты и рантье. В чем их разница? Здесь в принципе очень кратко по каждому написано. Вы можете самостоятельно ознакомиться, но я вкратце скажу. Вот пример, вы хотите накопить 2000 долларов, но у вас нет сразу такой большой суммы. Вы вот хотите постепенно накапливать, у вас, допустим, получится по 112 долларов в неделю инвестировать в данный проект. Если получается, отлично, за 20 недель вы накопите 2238 долларов. Это будут ваши доллары. И проект за то, что вы ему инвестируете 2238, по итогу 20 недель вам выплатит 3000 долларов. То есть практически 800 долларов чистыми вы заработаете по итогу 20 недель. Срок вы можете выбрать разный. Там 10 недель, 15 недель, 40 недель. Чем больше недель вы вкладываете э, свои средства, тем больше процентов вы получите. Здесь в проект э, обычно как там на день вкладывают, на 2 дня, на 3 дня. Здесь на неделю. То есть вот, срок идет понедельно. Либо на одну неделю, либо на 2, на 3. И так далее. И там в чем прикол, что на первой неделе вы можете только сделать вклад единоразово. И проект регулирует ту сумму, которую вы можете вложить. Нельзя там на одну неделю вложить 10 тысяч долларов и забыть о проекте. Он там вам разрешит долларов 10 вложить на первую неделю. И все, не больше. На вторую неделю там 12, на третью там 15. Я условно говорю, что очень грамотно сделан проект. Есть там график выплат которым четко показано, что на следующей неделе будет больше выплат, там, чем было на предыдущей. Так вот, постепенно, постепенно. А, да, это финансовая пирамида в чистом виде, но которая сделана достаточно грамотно. И вот сейчас, если подумать, я так и не скажу, какие есть подобные проекты, чтобы вот так это вот работали. Огромное время, платили огромные суммы. Да, есть там разные проекты, которые... Ну а обороты у них там, я не знаю, там 100 тысяч рублей, к примеру. И они могут работать годами. А здесь реально миллионы, миллионы рублей, долларов крутятся. И проект выдерживает такую нагрузку уже долгое время. Вот более 6 лет он платит. Так что, друзья, я не зря обращаю ваше внимание на данный проект. Говорю, изучите. Потому что здесь действительно люди зарабатывают хорошие деньги. Что касательно депозитов. Как они работают. Вы делаете единоразовый вклад в начале срока, к примеру, сегодня и спустя, допустим, те же самые 20 недель вы получите ваш депозит и плюс проценты. То есть в этом случае у вас есть деньги, допустим, там 200 долларов, либо же 2000 долларов со старта, у вас есть накопление, вы готовы их инвестировать. Всю сумму вложили, грубо говоря, забыли о проекте, там, спустя 20 недель проходим, либо же там, 10 недель, в зависимости, какую, какой срок вы выберете. Пришли и забрали деньги с процентом. То есть, грубо говоря, как в банк. Сделали депозит, заработали. Следующий, третий вид инвестиций называется рантье. Что он делает? У вас также есть на руках определенная сумма. Те же самые 200, либо же 2000 долларов. Вы их инвестируете единоразово в начале срока. То есть, допустим, сегодня. И дальше вы там назначите себе неделю, с какой вы будете получать выплаты. То есть, к примеру, вы сделали депозит на один год, а хотите получать выплату там спустя 2-3 недели. К примеру, выбрали, на третью неделю я хочу уже получать потихонечку денежки. И вот такой вот вариант также здесь возможен. Не помню, что по процентам. Вот, кстати, чуть ниже оно написано, что самые выгодные, вот видим, депозиты за 12 месяцев можно заработать 229 процентов но здесь есть кстати друзья различные акции промокоды бонусы и благодаря этому всему можно зарабатывать еще больше вот один из примеров что если вы сейчас зарегистрируетесь вы получите 100 долларов промокода что это означает К примеру у вас есть на руках там 500 долларов вы хотите их проинвестировать то вам проект еще бонусом начислить 100 реальных долларов, которые будут считаться как инвестиция, и на них же будет начисляться проценты, вы их в дальнейшем сможете вывести. То есть проект всячески поощряет, делает грамотные маркетинговые ходы, в том числе от промо-акции для новичков. Если вы в проекте еще не зарегистрированы, вы можете сейчас пройти регистрацию по ссылке в описании. Давайте покажу, как это делается. Вот, допустим, находите в любом месте кнопочку «Регистрация», нажимаете ее, и вам нужно заполнить стандартную форму регистрации. И здесь обязательно поставить галочку Хочу получить бонус новичка 5 тет за регистрацию. 5 тет это равносильно 5 долларов. То есть вот 1 тет это равен 1 доллару просто внутренняя валюта проекта. Так и обозначают здесь доллары. Рубаря 1 тет. Ну в принципе, суть я думаю понятно. То есть заполнили всю анкету. Нажимаем Зарегистрироваться, и у Вас на аккаунте сразу появляется 5 долларов. Вы их можете сразу же инвестировать на первую неделю. То есть это сроком на 7 дней. Вложили 5 долларов. Дальше, чтобы получить еще бонус от проекта, вам нужно проинвестировать своих 15 долларов. 11.30 вложить на вторую неделю и 3 доллара 70 центов на третью неделю. После того, как вы сделаете свои вклады, вам проект еще дарит 15 долларов. Которую вы можете вложить уже на четвертую неделю. И вот спустя 4 недели вы сможете заработать суммарно 39 долларов 30 центов. Это можно сделать единоразово. Вот такая помощь новичку так называется. И да, кстати, хочу вам сказать, что в связи с тем, что многие хотят получать вот эти бонусные 5 долларов, потом 15 долларов, ввели верификацию. То есть нужно верифицировать свой аккаунт, доказать, что вы действительно там Вася Пупкин, прислать свои паспортом либо же права показать что действительно вас могут идентифицировать что вы есть вы у меня есть на канале видео на эту тему по ссылке в описании я оставлю как проходить верификацию нет ничего сложного и страшного так что если хотите получать бонусные деньги нужно будет просто пройти верификацию в дальнейшем кстати по поводу регистрации нужно указывать реальный номер телефона потому что вам могут звонить и спрашивать вы ли заказываете выплату какую сумму вы заказали какие у вас есть там депозиты, чтобы вас также идентифицировать. То есть проект серьезный, в этом плане все хорошо. Это не какой-то обычный фаст, в котором там все очень просто, быстро идет игра. Итак, мы пришли в личный кабинет, и у меня вот есть на балансе основной счет 113 долларов. Я нажимаю «Запросить вывод». Конечно же, изначально у меня давным-давно прописаны кошельки. Выбираю Pair кошелек, потому что на остальные от минус 3% там невыгодно выводить, мне Pair устраивает. Ввожу сумму в тетах, то есть в долларах, это 80 долларов. Получу 80 и нажимаем отправить. Для подтверждения запроса с вами свяжется помощник. Вот такая информация показывается, то есть мне нужно будет ожидать звонок вам нужно обязательно взять трубку и сказать, что так и так, да, я заказывал выплату. Иначе у вас будут там вопросы, проблемы, то есть нужно будет вам потом отписываться, что так и так, извините, я там трубочку не взял, можно ли там выплату получить. Бывали такие случаи. Насколько я помню, после первого раза, если вы не возьмете трубку, то вам еще позвонят второй раз, а если уже второй раз не возьмете, тогда уже нужно будет что-то решать. Итак, выплату я заказал, теперь по поводу пополнений. Нажимаю кнопочку пополнить баланс и здесь Вам доступно три варианта. Это с помощью Perfect Money, Pair либо же Nix Money. Выбираете платежку, далее вводите сумму и делаете стандартную процедуру оплаты. Следующим шагом вам нужно перейти в раздел от программы рантье, либо же цели и депозиты. Что это такое мы вначале разбирали? Вот цели, депозиты и рантье. Вот вам нужно выбрать направление, по которому вы хотите инвестировать. К примеру, вам удобно ранте вложить одну сумму и в дальнейшем получать понедельно выплаты. Нажимаете "Создать" и здесь выбираете параметры: на какую неделю, на какой срок, какую сумму и потом нажимаете "Проверить выплаты". Вам будет показан график выплат и покажется, сколько вы сможете вложить на ту или иную неделю. Лично я на данный момент создаю цели и депозиты, как видим у меня это недоступно в первой неделе, потому что я их ранее уже использовал и сейчас у меня вклад вот есть а, на 14 неделю делал, 13, так вот есть еще доступен вклад, то есть сейчас я могу вложить деньги и их получу спустя 14 недель. То есть проект э, сам регулирует, на какой срок я могу вложить. И то тут могу вложить 3 цента. То есть следующая неделя у меня 15 Могу вложить от 8 долларов минимальная сумма до 300, не больше. И так на каждую неделю проект регулирует. Я нажимаю, допустим, создать цель. Называю ее как-нибудь, неважно как. Чтобы вам было понятно, это чисто для вас. Вводите недельный взнос, сколько вы готовы там инвестировать каждую неделю. И по итогу будет писаться, сколько вы получите за такое-то количество недель. Вот в данном случае у меня 15 выбрано. Если у вас есть промокод, здесь выбираете и нажимаете добавить. После этого начинает работать ваша цель или ваш депозит. Итак, друзья, основные моменты я рассказал. Сейчас ожидаю выплату и как она поступит на кошелек, я вам продемонстрирую, что все работает. Так что ставлю видео на паузу. Итак, продолжаем видео, переходим на Pair кошелек и смотрим 28 августа, 22.55 и пришло ровно 80 долларов, ту сумму которую я заказывал от проекта Суперкопилка пользователю Артур Кноус. Все четко, без проблем, 80 долларов получил. А если у вас есть какие-то непонятки, что-то не разобрались, вы можете самостоятельно изучить проект, допустим... Вот, наводите о проекте, и здесь вот выбирать с чего начать. И вам конкретная инструкция, подробнее, наверное, не бывает. Расписано, что по шагам, как создать кошельки, что это такое, как там делать. Все по шагам можете изучить, пройти, так сказать, обучение. Есть вопросы, можете в онлайн консультанта пообщаться, а можете, кстати, здесь устроиться на работу, имеются вакансии, Здесь перечень, специалист службы поддержки, оператор технической поддержки, там технический писатель, клиент-менеджер и вот таких вот здесь работ, маркетолог, все дела. Много, можете здесь работать и зарабатывать деньги. Я знаю уже ну, наверное, человека 3, которые здесь работают консультантами и получает там, от 1000 долларов в месяц. Хороший вариант для заработка, интернет, работа, много плюсов. Так что если есть желание, пробуйте, изучайте, будут вопросы, пишите, помогу чем смогу. А напоследок могу лишь порекомендовать подписаться на мой телеграм-канал и вы будете получать новости в первую очередь о каких-то событиях, новинках, заработке в интернете. На этом все, ставим палец вверх, подписываемся, до скорых встреч, всем пока.